Здравствуйте, я Олеся Люшенкова, и это видео я буду снимать для родителей, которые занимаются своими детьми по варианту 7.2. Это дети с задержкой психического развития. Присвоен такой диагноз: задержка психического развития. Что должны знать родители? Итак, во-первых, немножко из теории. Я рассказывать буду и теоретические какие-то, освещать моменты, и практические. Итак, психолого-педагогическая характеристика таких детей. Ну, во-первых, не забываем о том, что дети с ЗПР относятся к категории, это категория тех детей, которые относятся к детям с особыми возможностями здоровья. Я об этом говорила в прошлом видео в своем. И именно вариант 7.2, потому что я по нему работаю, я столкнулась с такими детьми. И есть еще вариант 7.1, и другие варианты есть 7.3, 7.4. Но я буду говорить именно о своем классе, о своих детях, характеризовать их, приводить примеры. Это проблема сейчас и тревога для Родители и учителей тоже, потому что дети попадают в норму, в нормальные классы и обучаются по адаптированной программе. В итоге дети начинают просто отключаться от внешнего мира, и, и сверстники с ними не общаются. Обычно в классе таких детей может быть, ну, например, 20 детей, да, в классе или 30. Из них 7.1 вариант, 7.2 2 эти дети просто они остаются без общения. Индивидуально работает с ними учитель, но учитель, конечно, тоже много чего должен знать об особенностях таких детей. Учитывая свой случай, я расскажу вам, что дети очень уютно себя, чувствуют в классе среди своих сверстников с похожими диагнозами. У меня в классе дети, они, конечно же, если брать всех детей, их 11, только 5 детей из них со схожими диагнозами, у остальных детей более сложные варианты задержки могут быть. И это должен все учитель рассмотреть, увидеть и найти индивидуальный подход. Потому что только таким образом они могут передать родителям, что нужно делать ребенку. Вот такой случай я сейчас вам опишу. Например, у меня есть ребенок, не буду говорить девочка или мальчик, который не понимал обращенную речь взрослого. Но оказалось, что речь-то он понимает, этот ребенок просто-напросто он не мог адаптироваться и адаптировался целых полгода. Вот такой случай. Я, конечно, немножко стала паниковать, потому что кроме того, что дети имеют и так психические нарушения, ребенок еще и вот имеет вообще возможность не принимать обращенную к себе речь. Очень сложно. То есть дети, в диагнозе у которых написано аутистический спектр, у меня есть такие дети в классе, поэтому все эти тонкости нужно знать, изучать. И, конечно же, специалист должен много читать. И консультировать родителей, в тесной связи находиться с родителями. Родители должны тоже тренироваться со своими детьми и слушать, что говорит учитель. Дальше еще такой вариант, когда ребенок имеет ОНР, Общее недоразвитие речи ближе ко второму, не ближе, а просто второго уровня. Это когда ребенок не говорил до 6 лет, а потом резко начал разговаривать. А эти дети посещают логопеда и пришли в первый класс. А я вам в прошлом видео показу, читала, что дети должны все буквы и звуки знать. А как он их будет знать, если он только учится говорить? И такие моменты, нюансы. Нужно учитывать. Дети с эхололией, то есть, например, обращенную речь, я, как это выглядит, я, например, говорю, а ребенок повторяет за мной. Нужно рассмотреть ребенка после адаптации, после адаптации, конечно же, намного легче становится работать, но первых полгода работать очень тяжело, и мамочки переживают тоже за своих родителей ой за своих детей дальше когда приходят такие дети в первый класс рассказываю своего опыта такое впечатление что они вообще не разговаривают и разговорить таких детей становится легче когда проходит адаптационный период Дети начинают взаимодействовать, и ты понимаешь, они открываются перед тобой, ты понимаешь, что с ними делать дальше. Есть дети, которые в детском саду, допустим, по какой-то причине не занимались, или это дети, которые просто были дети не из детского сада, а дети, которые обучались на дому, то есть не посещали детский сад. С такими детьми тоже очень сложно. Когда спрашиваешь маму, да, что вы делали до школы, а знать нужно, что подготовка к школе идет за 2-3 года до того, как они приходят в школу. Не все родители об этом знают. Они думают, что пришел ребенок в школу, школа научит. К сожалению, в современных условиях не родитель, не учитель, только занимается с детьми, он показывает, указывает дорогу, а родители слушают, консультируются у учителя и ну, задают вопросы, они сдают ребенка в школу, то есть они должны быть заинтересованы в образовании своих детей сами. Вот, А если они не заинтересованы, значит ребенок просто не сможет учиться комфортно и легко. Скажем так, вот дальше смотрите детская популяция в настоящее время состоит из трех больших групп это дети нормально развивающиеся дети с нарушением в различной степени в том числе и дети инвалиды и особую тревогу вызывает значительный рост детей задержка психического развития для них нужны специальные условия обучения это детский сад родители должны тоже проконсультироваться какие там специалисты, и должна проводиться работа с такими детьми. У меня еще есть такой случай, когда ребенок просто не мог усидеть. Ему нужно было побегать, попрыгать. Не могли усадить ребенка. Но у меня есть такие хорошие мамы, которые слушали внимательно, что я говорю. И научились мы ребенка этого усаживать, Ребенок теперь занимается, способный, умеет читать, это только благодаря маме, умеет читать, пишет, все делает мама, тренируется дома, занимается, это очень замечает специалист, который работает с такими детьми, все заметно, чем занимаются родители. И, конечно, когда обманывают родители, это тоже очень заметно, и делать этого нельзя. Потому что открывается тетрадочка, разговариваю с ребенком, все видно, все абсолютно, все, что делается дома, какая работа проводится или не проводится. Родители не должны стесняться говорить все как есть. Вот мы, например, не умеем и не получается или мы не делали. Ну, тогда будем принимать меры какие. Нужно предпринимать для того, чтобы заинтересовать ребенка в учебном процессе. Я вам говорила еще до этого, что дети любят играть. Игрушки у них на уроках могут быть. Этого не должно быть, потому игрушек не должно быть. Учитель должен убирать игрушки. Но дети играют. И еще есть такие особенности у детей, что не полностью в игровую деятельность они... Ходят такие дети, если пронаблюдать за сюжетно-ролевой игрой, то дети нужно помогать, а помогать им должны взрослые. То есть сюжетно-ролевую игру играют они со взрослым, везде сопровождают со взрослым, нормы саморегуляции не развиты, поэтому все делает взрослый вместе с ребенком. Так, что еще хочется сказать, что особую тревогу, я уже говорила вам, вызывают дети задержка психического развития. И э, причина труднообучаемости и трудновоспитуемости детей является особая по сравнению с нормой состояния психического развития личности, которая в дефектологии получила название ЗПР. Значит, какие имеются нарушения в развитии таких детей? Так, это развитие мышления, нарушено немножко памяти, внимание, восприятие речи, эмоционально-волевой сферы личности, дальше, недостатки в речи. Все это происходит замедленно с отставанием от нормы. У такого ребенка гораздо дольше на протяжении всех лет обучения в начальной школе школы, остается ведущей игровая деятельность, игровая мотивация. С трудом минимальной степени формируются учебные интересы и из-за слабо развитой произвольной сферы умение сосредоточиться Переключить внимание, усидчивость, умение удерживать знания, работать по бросу ребенок очень быстро устает, истощается. Дальше. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать ребенок не в, самос... не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогической помощи. То есть учитель постоянно сопровождает на уроке, ну возьмем урок письма, постоянно сопровождает ребенка, то есть подходит к его тетрадочке. В тетради тоже буду показывать, как могут писать дети, и пишут они по-разному, некоторые, намечаешь образец, они продолжают писать. Есть дети, которым по образцу писать очень сложно. То есть помимо образца еще и вспомогательные шаблоны, с помощью которых они только смогут написать до конца строчки нужную букву или элемент нужный. Дальше. Еще такие моменты. Если брать обучение грамоте чтения, такой предмет, как чтение, да, Дети выходят доски, вот, например, нужно прочитать какие-то буквы. Дети, есть дети, которым сложно выйти в доске. То есть нормы саморегуляции у них нарушены, и э, обращенных к себе речи не понимает ребенок. И такое бывает. Вот, фронтально работать такие дети не умеют. Нужно каждому, назвать каждого ребенка по имени сказать и показать обязательно наглядно образное мышление здесь нужно включать что мы делаем дальше из-за функциональной незрелости нервной системы, процессы торможения и возбуждения мало сбалансированы то есть ребенок либо очень возбужденным может быть импульсивным агрессивным, либо раздражительным постоянно конфликтует с детьми либо наоборот, пуглив, в результате чего подвергается, подвергается насмешкам со стороны детей. Причины, по которым появляется вот такая задержка, это будет в следующем видео. До встречи!